Здравствуйте, дорогие подписчики гости моего канала! Я всех сегодня поздравляю с наступающим Новым Годом! И сегодня мы сделаем расклад на 2023 год для знака Овен. Что ждет, дорогие Овны, вас в 2023 году? Какие задачи перед вами стоят? Какие энергии идут? Какие возможности могут быть у вас? Какие, где может быть соломки постелить? Да? Все это мы сегодня посмотрим. Итак, задачи. Для Овнов на 2023 год. Первый квартал события возможности. Второй квартал. События возможности. Третий квартал. Четвертый квартал. И совет на весь год. Как сделать, что нужно делать, как себя вести, чтобы добиться успеха чтобы выполнить свою задачу. Итак, дорогие друзья, дорогие волны, первая карта. Ого, страшный суд, карта а, рода, карта семьи, карта каких-то важных событий, перемен, важных решений, а, кардинальных перемен в жизни, укрепление рода, а, возрождение, можно сказать, рода, рождение нового человека в семье, важной какой-то персоны для вашего рода. Это, возможно, свадьба в вашем окружении, в вашем роду. Это, возможно, какие-то крупные приобретения, покупки, такие как дом, земля, дача. Это когда мы можем найти свой путь в жизни, когда мы можем проснуться от материального да, мира и понять, что для нас важно что-то другое. И это другое оно находится в нашем роду, в связи с нашим родом, да, это идет от наших предков. Возможно, в этом году вы поймете, как насколько важна для вас ваша семья, ваш род, поймете, насколько вы можете улучшить жизнь своей семьи, своего рода. И от вас очень много в этом году действительно зависит в этом плане. Задача у вас серьезно, потому как это старший аркан, и ангел на этом аркане трубит. Вставай, просыпайся, хватит сидеть, хватит ждать с моря погоды. Вставай и что-то делай, начинай изменения в своей э, семье, в своем роду, в своей жизни. Предпринимай какие-то усилия, предпринимай какие-то действия. Хватит спать, пришла пора действовать. Вставай и начинай. Вот такой призыв, вот такая задача. И карта сулит хорошие перемены, если только вы начнете действовать, если вы начнете прислушиваться к миру, к подсказкам судьбы, к тому, что происходит. Любые перемены в этом году, они благоприятны это могут быть еще конечно известия какие-то важные когда вы что-то важное узнаете то что меняет вашу жизнь или ваше мировоззрение но давайте перейдем а, к кварталам да, к месяцам и посмотрим в течение года как будут развиваться события Итак мы берем первый квартал ух ты. Так, дорогие овны, смотрите, первый квартал, как для вас развивается. Первая карта умеренность. Это карта а, добродея, да, карта, которая говорит, ты в чем-то не умерен. Может быть, ты много тратишь денег, может быть, ты не туда направляешь свои ресурсы. А, может быть, ты тратишь а, много энергии своей, да, не а, в ту сторону, в какую надо что-то делаешь больше чем это нужно возможно переедаешь перепиваешь переусердствуешь в чем-то да перенапрягаешься и карта призывает будь умерен будь спокоен уравновесь свою жизнь гармонизируй ее посмотри чему ты слишком много уделяешь может быть внимание что остается за пределами твоего внимания Карта говорит о том, что если вокруг вас какие-то события очень активные, да, кто-то ссорится, ругается, выясняет отношения, то в первом квартале вам нужно, особенно в январе, вам нужно занять нейтральную позицию, посмотреть с обоих точки зрения, да, не вставать на чью-либо позицию, ни одного кого-то защищать, а стараться понять всех. Привести людей, стараться нужно к компромиссу. Нужно искать такой выход из ситуации И карта говорит, что вы его обязательно найдете Если да, будете терпеливы, если будете внимательны к людям Карта говорит, что нужно искать вот эти компромиссы Нужно искать выход, который понравится всем, который устроит всех Карта еще говорит о том, что вы можете в первом квартале, в январе объединить какую-то энергию. Вот Благодаря терпению, да, настойчивости, не, нельзя торопиться здесь, да, нужно все обдумать, если вы принимаете какие-то решения. Все нужно просчитать. И вообще, если у вас, допустим, здоровье в последнее время подводило, вам нужно заняться здоровьем, лечением. Для кого-то это призыв бросить курение, употребление спиртных напитков, да, дабы вас восстановить свое здоровье, привести все в гармонию. Для кого-то это призыв к тому, чтобы примириться с кем-то, да, найти компромисс. И, конечно, эта карта дает очень большой, серьезный результат тем людям, которые умеют терпеть, которые умеют ждать, которые могут остановиться вовремя который понимает, что в этой жизни не, не нужно или не всегда нужно идти. Вот он и любит, да, допустим, чтобы быстро действовать, быстро принимать решения, быстро идти на какие-то, может быть, риски, на какие-то сделки, на выяснение, может быть, отношений. Эта карта говорит, будь спокоен, угмани себя внутри, да, создай себе такое, найди свой стержень и будь спокоен. И уверен в себе, или уверена в себе, да? И тогда все в жизни пойдет так, как нужно. Тем более, что это карта ангел-хранителя, который говорит, я с тобой, подумай, в чем тебе нужно остановиться, в чем тебе нужно не переборщать, что мешает тебе добиться успеха. И если вы найдете вот это, да, то, что вам мешает, если вы будете умерены в этом, у вас быстро восстановится здоровье, у вас быстро пойдут дела на лад, у вас быстро наступит такое спокойствие в душе. А это всегда несет нам хорошие перемены, хорошие возможности. Ну и тем более, что ангел-хранитель высшей силы рядом, здесь можно добиться многого, да, тем более не забываем про задачу укрепить семью. С, принять какие-то важные решения Но вот здесь это не сразу с января да, Здесь а, первый квартал а, Не надо торопиться С, а, с такими решениями Ну вот карта повешенная, вторая карта Она говорит о том, что а, У кого-то из вас Будет такое а, Состояние, как будто вы Подвешены, как будто вы не знаете Что будет дальше, как будут развиваться События И это будет напрягать и утомлять кто-то просто много работает и очень устал, уже хочется вот сложить руки и вообще ничего не делать. Кто-то бился, бился, там чего-то добивался, да, и тоже э, захочет сложить ручки и сказать, все, я больше не хочу ничего делать, э, потому что я вижу, что нет результата, или я не вижу, как этого добиться. Может быть такое состояние упадническое, да, когда мы отказываемся от действий. Но здесь э, хорошо отказываться как? Хорошо отказываться от действий во имя чего-то большего или отказываться от чего-то во имя большего. В бытовом плане это может быть, что вам придется взять на себя ответственность, например, пойти на какую-то работу, на которую, может быть, вы не очень хотите, да, но нужно зарабатывать деньги. И карта говорит, придется это сделать, да, придётся что-то потерпеть, дабы добиться какого-то успеха, дабы заработать, дабы восстановить здоровье. Если мы говорили о здоровье, да, вот вы умеренно должны быть в чем то И Здесь вы должны, например, взять на себя ответственность, что вы будете каждый день там пить, не знаю, траву, какое-то лекарство, делать зарядку. И это будет непросто, но это нужно сделать, да, этим нужно пожертвовать, да, Нужно себя где-то в чем то перебороть, чтобы восстановить здоровье, чтобы добиться успеха, чтобы заработать, чтобы улучшить свою жизнь. Даже когда нам вырывают зуб, например, да, вот третья карта, тройка мечей, мечи иногда связаны с зубами, когда нам вырывают зуб, нам больно, но потом мы не чувствуем боли, да, вот эта боль уходит, и мы восстанавливаем здоровье. Мы там или лечим зуб, да, или его удаляем, но это для нас лучше. Да? Дальше не происходит воспаление, дальше не идет какое-то нарастание какого-то негативного процесса. Все это идет нам во благо. И третья карта говорит нам о том, что в этом квартале будут какие-то разочарования, будут, возможно, у кого-то какие-то потери. У кого-то может быть выяснение каких-то отношений, если вы долго а, терпели а, кого-то или, или что-то. Эта карта говорит о том, что вы можете узнать о чем то что вас удивит и а, встревожит, и расстроит, возможно. Это какие-то новости, да, которых вы не ожидали, а, даже не рассчитывали на них. И карта советует... Принять вот эту правду, которую вы узнаете, да, карта советует, откройте глаза на что-то, например, если здесь вы не справлялись, да, вот с умеренностью, если вы здесь не тренировали свое терпение, то вот здесь оно может все проявиться. И карта говорит, ты открой глаза на правду да, Тебе вот что-то мешает, тебе нужно от чего-то отказаться Тебе нужно заняться здоровьем Тебе нужно по-другому, возможно, зарабатывать Ты эту правду прими и начинай действовать Тем более, что карта задачи, она говорит В этом году, возможно, полное перерождение вас Полное возрождение вашей жизни Вот здесь труба отрубит, да, какие-то новости приходят И люди восстают из гробов Из гробов это что значит? Из того, как мы раньше воспринимали жизнь, да, мы как будто бы спали, а в этом году мы можем проснуться. Это все благодаря вот первому кварталу, который ведет нас, да, постепенно к этим изменениям. Поэтому принимайте эту правду, смотрите реально на какие-то вещи. Вам нужно проснуться. Кому-то может быть нужно выплакаться, выговориться, да, что что вы несете в себе очень давно. И тогда вы внутри себя освободите какое-то место, какое-то пространство для новых эмоций, для нового какого-то мировоззрения. Здесь нужно быть готовым ко всему и все, что происходит, принимать спокойно, да, быть гармоничным. Все мы принимаем то, что происходит, и тогда вот эта карта она пройдет безболезненно. Просто мы видим, что пришло время что-то менять, и мы это меняем. Так, итак, давайте смотрим второй квартал. Так, ну вот смотрите, вы сразу даже по цвету карт можете определить, насколько первый квартал да, заставлял вас тормозил для умных очень сложно сидеть, ждать, терпеть, да, что-то обдумывать, анализировать, от чего-то отказываться. Но за это, в благодарность, да, за ваше терпение, второй квартал открывает перед вами совершенно новые и удивительные возможности. К вам приходят какие-то счастливые шансы. Это шансы и по работе, это шансы и по получению финансов. Эта карта советует учись чему-то новому, да, то, что касается улучшение финансовых потоков, учись обращаться с деньгами, учись распределять их, зарабатывать, может быть, куда-то вкладывать. Это очень хорошие шансы идут по жизни. Могут прийти очень хорошие предложения, новые благоприятные возможности получение каких-то сумм денег, но поползу пентакли, это не очень большие деньги, да, но это начало, да, это начало. Если здесь у нас вообще мы не видели таких финансовых карт, то здесь начинается, да, рост начинается, какое-то развитие приходят какие-то возможности. Очень хорошо учиться, идти на курсы. Все, что касается работы, финансовой какой-то грамотности, составлению каких-то планов как будто бы вот здесь вы не очень видите да свои перспективы в первом квартале, а второй квартал прямо открывает перед вами новые возможности и дает вам возможность увидеть, как вы можете развиваться, что вы можете делать, где и как вы можете добиться успеха. По этой карте хорошо идет малое какое-то предпринимательство, да, или какие-то профессии требующие э, терпения, требующие расчета когда мы должны все просчитать, предусмотреть на несколько шагов вперед, когда нужна внимательность, это работа и с землей, с сельским хозяйством, да, вот такие а, простые какие-то профессии, которые несут нам материальный успех и достаток. И совет по этой карте обязательно учись, да, осваивай что-то новое, может быть, новую профессию. А, ищи какие-то новые источники заработка. Изучай какие-то новые стратегии да, вот зарабатывания. И обязательно принимай предложения, которые приходят тебе. Вторая карта. Так, это у нас январь, февраль, март, апрель, мая, июнь. Вторая карта, второго квартала, это карта МАК. Это сила, это энергия, которая приходит к нам благодаря вот этому обучению, благодаря тому, что мы принимаем эти предложения. Мы чувствуем себя совершенно по-другому. Мы готовы горы свернуть и мы Чувствуем, что мы все можем, мы все знаем Мы видим вот эти перспективы И мы можем сейчас взять, да, сделать этот какой-то в жизни, в своей а, рывок По этой карте очень важно быть уверенным в себе Нельзя сомневаться, получится, не получится Смогу, не смогу Нет, я только я смогу в любом случае Я это точно знаю, и я иду вперед а, Как а, есть такое выражение Вижу цель и не вижу преград. Вот эта позиция, вот этот девиз, он будет очень выигрышным во втором квартале 23-го Карта дает мощную энергию, и ее надо правильно направить. Ее нужно правильно применить. Эта карта Мак, она тоже вот похожа на карту Паш Пентакли тем, что это начало новых каких-то дел, начало новых проектов. И здесь, конечно, в самом начале пути нужно новое что-то будет изучать, проходить, пробовать. Но здесь уже больше уверенности в себе. Здесь уже карта говорит, что тебя ждет успех. У тебя есть энергия, чтобы достичь этого успеха. У тебя есть мощная такая воля, нужно быть просто активным, и не стоять на месте и брать быка с рога Третья карта королева Кубков, она говорит о том, что рядом с тобой находятся люди, которые готовы тебе помочь, оказать какую-то услугу, направить тебя, дать, может быть, тебе какие-то финансы, помочь тебе советом. Но эта карта еще говорит о том, что а, нужно вот пользоваться вот этими советами и этой помощью, да, это такие люди, которые относятся к нам благожелательно, это может быть наши родные, это может быть наше а, начальство, наше окружение, наши друзья, это может быть человек-психолог а, какой-то рядом с нами, да, который может нас направить и настроить на вот эту победу но здесь такой совет еще есть по карте, что научись выстраивать свои границы, да, не давая людям заходить за какие-то определенные границы, всегда понимая, где мое, где чужое, всегда понимай, где мои и, и мои интересы, где чужие интересы. Иногда наши родственники, да, приходя с советами, да, они могут дать отдельный совет. Но иногда они переходят какие-то рамки и заходят слишком далеко, если это касается, например, личных отношений. Если это касается работы, то да, могут позволяйте людям да, советовать, прислушивайтесь к советам, и вы обязательно получите какой-то дельный совет и хороший результат, если будете действовать вот в соответствии. Карта любви, если вы одиноки, да, вы можете встретить здесь любовь свою. Карта заботы, взаимопомощи, взаимоподдержки. Такое отношение по отношению к вам и вас по отношению к другим, оно будет помогать вам продвигаться, оно будет вести вас к успеху. Карта говорит о том, что вы можете, да, вообще Кубков она любит, не то чтобы жить, ну, иногда и жить за чужой счет, иногда за чужой счет идти к успеху, да, благодаря чужим, например, финансам или каким-то услугам, продвигать себя. Поэтому здесь вот обращайте внимание на людей, которые к вам благожелательно настроены, особенно женщин, особенно там психологов, да, или врачей, или юристов каких-то близких вам людей принимайте от них помощь, это вам очень может помочь вот в этом квартале добиться успеха. Ну и, конечно, если вы принимаете помощь, будьте благодарны и будьте заботливы, да, может, вспомните, может, вы давно не а, говорили, не оказывали заботу своим родным и близким, да, матери, сестре, жене, там, бабушке, женской половине вашего рода, а, может быть, у вас в работе, на работе есть коллеги, которых вы не замечаете, но которые делают большую какую-то работу для вас, а, оказывают большую вам поддержку, да, внимание и заботу о вас. Тоже их поблагодарить. А, ну и не забывайте, что да, любовь, если вы ждете в этот квартал, вам может дать эту любовь, потому что это карта любви, карта чувств невероятных каких-то. А, ну и эта карта дает результат в любом деле, поэтому смотрите, первый квартал вам надо потерпеть, да, вот как-то заняться собой больше, принять какую-то правду, проанализировать все, увидеть. А второй квартал дает вам огромные возможности по изменению вашей жизни к лучшему. Давайте посмотрим третий квартал. Очень интересный набор карт, дорогие друзья, очень интересный. Сначала идет башня, которая переворачивает наше мировоззрение. Сейчас я сюда повыше сделаю. Башня, да, это слом нашего старого мировоззрения, это слом наших каких-то действий, которые мы привыкли, да, как-то жить, какие-то действия предпринимать. Это слом наших привычек, нашей жизни, нашего уклада. Какое-то событие, какие-то новости могут полностью поменять нашу жизнь, изменить нашу жизнь. Смотрите, здесь идут дальше, вот если мы так смотрим, да, вот этот слом, вот этот, вот эти какие-то новости, крушение чего-то, да, изменение чего-то. Карта вот башня, она вообще советует: не цепляйся за старое. Старое уже не работает. Все это надо бросать, это надо оставлять, это надо полностью менять свои какие-то взгляды на что-то, да. И э, нужно, вот это все, да, ну, касается почему-то финансов, да, жизни нашей, комфорта нашего. И вот смотрите, после этого слома идет у нас что? Наступает стабильность когда мы э, начинаем посмотреть по-другому вот эти события которые меняют нашу жизнь которые слом вот этот совершает да э, они как будто бы здесь если мы просто это терпели то здесь уже это из нашей жизни как бы вычеркивается что-то да, какие-то старые наши привычки вещи э, наша старая жизнь уклад нашей жизни и это все приводит к стабилизации нашей жизни. Мы начинаем думать о финансах по-другому. Мы начинаем понимать, что нужно копить, откладывать или вкладывать. Мы совершаем какие-то банковские операции, какие-то покупки. Мы понимаем, что нужно держать какую-то подушку безопасности. И карта говорит, что здесь... Не а время для каких-то рисков, да, что нужно, ну, что вы по-другому начнете смотреть на мир, и это правильно. Вы начнете по-другому относиться к материальным каким-то ресурсам. И третья карта Туз Пентакли говорит, что благодаря вот этому новому отношению придут новые возможности в финансовых делах что вы получите снова новые какие-то шансы, так же, как и во втором квартале, да, но если здесь вы, но ну, тоже вы через что-то прошли, как, через какие-то сложности, да, улучшили свою жизнь, то это второй, дубль 2, да, то это уже более какой-то мощный переход, больше мощные какие-то события, да? а здесь, конечно, нужно сказать, что будьте осторожны на, на дорогах, Соблюдайте технику безопасности, будьте осторожны в финансовом плане, да, не рискуйте, не вкладывайте куда-то деньги, вот прям все в одну корзину. Да. Здесь надо в этом плане быть осторожным. Вот будет какая-то ситуация, которая может все перевернуть, может все изменить, да, может ваше отношение к кому-то, ваше понимание кого-то. Здесь нужно, ну все равно карта такая, что это все равно произойдет, это старший аркан, вы этого не измените, здесь главная задача принять вот эти перемены, которые происходят, согласиться с ними, да, потому что ну, вот эти сломы, они всегда для того приходят, чтобы изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Нужно это принять, не нужно цепляться за старое. А сразу смотрите, какие двери открываются, какие возможности, а как нужно изменить свою жизнь, чтобы ее улучшить, да? И, скорее всего, это касается либо места жительства, да, работы, финансов, ну, у кого-то я, возможно, отношений. По Тузу Пентакли совет, конечно, какой. Используя счастливый какой-то шанс, счастливую, удачную какую-то возможность. Ты можешь получить хорошее какое-то предложение, ты можешь заключить какую-то выгодную очень для себя сделку, ты можешь выгодно купить или что-то продать, ты можешь получить подарок какой-то, да, который увеличит твои финансовые ресурсы или возможности. Здесь важная задача вот, не упустить вот эти шансы. Давайте посмотрим четвертый квартал. Так. Четвертый квартал. Первая карта семерка чаш. Карта выбора. Карта вот когда у нас несколько вот эти шансы, они принесли несколько каких-то возможностей равнозначных, да, и вам нужно выбрать. Если вы думаете о том, купить недвижимость, да, у вас будет несколько вариантов, и вы будете выбирать. Или там, куда поступить, учиться, или куда пойти работать, или какого партнера выбрать, да, или какой дорогой пойти дальше. И вот здесь нужно прислушаться к своей интуиции, к своей душе. Здесь есть очень хороший какой-то выбор, но надо, важно, правильно. Выбрать. Карта хороша для людей, которые занимаются духовным развитием, творчеством. Здесь будет очень широкий такой выбор. Если вы занимаетесь материальными какими-то делами, бизнесом, то здесь, скорее всего, вам нужен советчик, консультант, который лучше вас разбирается в этом вопросе, потому что чаши здесь говорится о том, что много может быть эмоций, много красивых каких-то предложений, которые уводят вас от главного. И здесь нужен кто-то, кто будет контролировать как бы процесс да, и вести вас, чтобы вы не ошиблись. Карта говорит о том, что будут какие-то искушения. да, Например, вы выбрали какой-то путь правильный духовные или то, что вы, о чем вы мечтали, но и тут появляется сразу несколько других каких-то вариантов, которые кажутся еще лучше, еще красивее, да, и они как бы уводят от главного. Вот здесь на эти соблазны не нужно э, поддаваться. Когда вы выйдете из этой ситуации э, победителем. Вторая карта, карта шут, карта нового пути, важного какого-то выбора. Если здесь мы выбирали, не знали, с чего выбрать, то здесь это у нас идет так, здесь был июль, август, сентябрь. Да, вот здесь вот а, октябрь, ноябрь, декабрь идет. Здесь э, октябрь мы еще не знаем, что выбрать. А, в ноябре мы сделаем какой-то шаг, сделаем выбор, и карта советует, что лучше вы даже иногда выбрать, сделать неверный шаг, чем вообще бездействовать. да, Здесь обязательно нужно сделать какой-то важный выбор. Эта карта хороша для решения вопросов детей, для организации каких-то праздников, для начала нового чего-то. А, потому что если вы не воспользуетесь поддержкой чьей-то, а вот у вас была здесь, да, какая-то поддержка очень хорошая, кто может вам оказать услугу и дать отдельный совет, то здесь вы можете, вы можете конечно, победить, вы добьетесь своего. А, но если вы выбрали не ту чашу, да, вы победили, и потом вы думаете, понимаете, что, блин, я же не этого хотел, я же не на это рассчитывал, я же думал, что все будет по-другому, и поймете, что я же хотел вот эту чашу выбрать, да, меня вот увели соблазны, я выбрал что-то другое, а по идее вот это хотел, вот чтобы не было такого расстройства, чтобы не было вот этого понимания в конце года, что не то я выбрал, вот здесь на этапе, когда вы делаете важный выбор, да, в ноябре, в октябре, ищите людей, которые разбираются да, в этом выборе вашем, в этой теме, и консультируйтесь с ними, возьмите несколько специалистов, посмотрите, что вам скажут разные люди, занимайтесь детьми, занимайтесь их воспитанием, обращайте внимание на их здоровье, на то, к чему они тянутся, да, какие важные выборы у детей, возможно, стоят. В общем, так, ну и совет, да, на месяц, ой, на год. Король Пентакли. Очень хорошая карта. Очень важно да, заниматься финансами, деньгами. Это самое важное. Вот здесь вот это возрождение, которое стоит семьи и рода, да. это если вы займетесь финансами с самого начала года, да, будьте осторожны, используйте вот эти возможности. Получается, первый квартал мы отказываемся от всего старого, ненужного, то, что нам мешает, и немножко терпим. И анализируем, да, что нам мешает. Второй квартал прям активно захватываем новые территории, зарабатываем деньги. Третий квартал, июль, да, принесет какие-то э, неожиданности, которых мы не ждали, да, которые могут нас прям поразить, удивить, и мы в шоке можем быть, да, от каких-то событий. Но это все для того, чтобы улучшить наше материальное положение. И совет по этой карте, вот прям занимайтесь, да, июль, Август, сентябрь, да, это прям два месяца, когда можно сделать рывок, скачок, и будут в сентябре особенно какие-то счастливые, удачные моменты. Справедливо распоряжайтесь финансами. Старайтесь создать себе уютную, гармоничную обстановку в этом году, чтобы дом у вас был уютным, чтобы вы хорошо и правильно питались, чтобы вы занимались своим здоровьем, там зарядкой, да, спортом, чтобы тело ваше было здоровым, Окружение ваше было гармоничным. Карта говорит, что нужно учиться грамотно управлять своими финансами, своими ресурсами, грамотно распределять их и, главное, справедливо распределять финансы, которые вы получаете. Ну и карта говорит, в этом году нужно строить долгосрочные какие-то планы, которые дадут стабильность не только вот на какое-то короткое время, а на будущее. Это значит, что может быть нужно а, учиться инвестировать, куда-то вкладывать или копить, откладывать, да. И, и вот эта подушка безопасности в будущем а, для вас и для ваших детей, для вашего рода, да, она даст как бы возрождение такое. А, вот такой а, прогноз, дорогие друзья, на 23-й год, дорогие овны. Еще раз вас поздравляю с наступающим 23-м годом, желаю вам успехов, желаю вам пройти хорошо первый квартал, во втором все возможности использовать, в третьем использовать все возможности, и в четвертом сделать вот какой-то важный правильный выбор. Финансы это очень важно в этом году, с самого начала года, вот думайте о том, как мне улучшить эту сферу. Что мне сделать? Учитесь э, управлять финансами. Тогда весь год он пройдет удачно, вы вовремя воспользуетесь шансами, где-то обойдете э, спокойно трудности и э, улучшите свое материальное положение, улучшите жизнь своей семьи, своего рода. Я желаю вам удачи. Процветание. до новых встреч, дорогие друзья. Пишите комментарии, как у вас проигрывается год, как в какие кварталы, в какие месяца, что из этого и как у вас проигралось это. До новых встреч, дорогие друзья. С Новым годом. До свидания.